Уже просто вливаю, даже не чувствую действия. Желудок чуть не отказал, это его последствия. Я у микро это дорогая студийная сессия. Прямо еще десятка на мне, будто мессия. Хочу убить своего опа, будто мессия. Минус один на выполненная миссия. Я с 15 лет, ааа, я с летним братиком читаю за убийство еще. Брук, увидел, как я сияю, теперь у него депрессия. На мне если я в одежде еще. Полем рублей на мне если я в одежде У меня калаш в руках, и он поет песни чемарки. Я могу продать свою как Аркель по скаму это уже другой лой. Мой бров бил мне манклер, я не плачу за тряп. У меня писи больше, чем вайпи, мне пит нас. Я микро ртом, я не пользуюсь унитаз. Я пишу, как есть, не хочу никем казаться. Я ваняю газом, как немытые подмыхи. Убил долбоба в понедельник, испортил ему выхи. Сделал себя сам без лейбла, зови меня Кристи. Алло. Вуди громко хрустит в руке, зови меня Кристи Поля на рублей я почитаю с тобой фриз. Мою суку убила сводного. Жанна Фриз. Не трогай мой дабл кап, это знаю даже близнец. Не буду кайпить за я делал поступки низ. С пушки на афе, Мы его просто тебя аноняли, он ждет приговор в суде? Да, и теперь поп-звезда у меня, оп и